У сегодня получилось выйти в Инстаграм и Фейсбук. Ура! А то у меня почему-то... А то у меня почему-то Фейсбук не включался. Вот что-то я тут не сумела ранее использовать Фейсбук для того, чтобы провести эфир. Тут что-то меняется постоянно, и я, получается, туплю. Да, я признаюсь, что я много чего не знаю и много чего не умею. Итак, сегодня у нас тема эфира. Я обещала уважаемым нашим участникам провести такой, знаете, ответ на материалы, которые вы сегодня давали мне ответ. Спасибо большое в комментариях. Сегодня необычный был пост. Пост, пост был о том... Так, что -то я тут неправильно сделала? Mm -hmm. Простите, пожалуйста, направо... настраиваюсь. Ладно, хорошо. Значит, пост был о том... Что такое на самом деле? Он так и назывался у нас. Что будет с твоим телом, когда ты умрешь, что будет с твоей душой, когда ты умрешь? Такой глубокий пост. И я почему его нашла в, в Фейсбуке? Я пролистывала сегодня ленту Новосей и нашла этот пост. Это не мой пост, я его один к одному скопировала, просто наложила, выложила свою мысль и свое видение. Так вот, что я хочу вам сказать. Маруся Климова написала этот пост, он часто, я вижу, комментируется другими людьми. Меня он зацепил, потому что я сегодня написала этот пост. Я вам очень благодарна за ваши комментарии. Некоторые комментарии, конечно, хотелось бы немножко уточнить. Так вот, смысл этого поста в том, что то, о чем я говорю в своих программах каждый божий день. Моя главная тема во всех моих программах «Здоровье, отношение, деньги» — это любовь к себе, уважение к себе и жизнь здесь и сейчас. Мы очень многие простите, трендим о том, что здесь сейчас, любовь к себе, да никто толком не знает, что это такое. Ну никто толком не знает, что это такое. Вот, вот поверьте мне, человеку, который прожил уже нормальное количество лет, даже те, кто прожили нормальное количество лет, как я, и тоже не совсем понимают, потому что здесь нужно, во-первых, глубоко ковырнуть причинно-следственные связи, почему с нами происходит то или другое, Здесь нужно ковырнуть, а почему у тебя отношения не те, а почему у тебя с деньгами не так, а почему у тебя с здоровьем не так. И это глубокие темы, это корневые глубокие вещи, которые полезно разбирать. Но, кратко если, с учетом сегодняшнего материала, так вот, о чем был пост? Когда твое тело закопают, вернее, когда оно умрет, его разденут, помоют, закопают и вывезут тебя из дома и доставят на новый адрес. Ну, это же мы все понимаем. Просто мы боимся раз рассказать то, что будет. И мы многие боимся об этом даже подумать. И, кстати, именно об этом я сегодня, именно поэтому я сегодня веду этот пост, в том числе и поэтому, что многие говорят, я даже думать об этом боюсь. Нет, друзья мои. Вот когда вы об этом будете думать и знать, что жизнь ваша в любой момент может закончиться, может быть, тогда вы будете ценить себя, свое, свое «я», свои услуги. Если мы говорим про экспертов-коучей, которые продают себя за 3 копейки. Ну, я так утрирую, понятное дело, не за 3 копейки, но вы понимаете, я сама это прошла и знаю, что сначала распаковывается личность, ищется причины, почему она, вот эта личность, имеет кучу дипломов, компетенции, умеет помогать людям, давать им пользу, спасает им жизни, а берет за это или бесплатно, или копейки. Угу. Так вот, может быть, поэтому, что я это прошла, многие из вас прожили чувство потери, утраты. И, может быть, вы многие понимаете уже, но многие так и не понимают. Утрата, боль, боль утраты близкого, родного человека, но не понимают, а что надо жизнь сегодня ценить, и они не понимают... они а они говорят, что надо ценить, но они ее не ценят. Так вот, пост такой, знаете, ковырнул глубоко, и меня тоже, потому я его процитировала и написала. Многие придут на похороны, чтобы тебя почерствовать. Некоторые даже изменят свои планы и попросятся, чтобы их отпустили с работы, на того чтобы похоронить вас, как я своим ребятам говорю, попротимам, которые, с которыми была на войне, которые связаны с войной, который попротимы уже многие ушли из жизни и часто и не только на войне. И я часто ребятам говорю, давайте встречаться, потому что мы встречаемся и то не всегда только на последний выстрел, вот тот, который положено офицеру, да? Ну, многие говорят, да-да-да, но встречаются далеко не, не всегда, когда, может быть, хотелось бы. Так вот, многие отпросятся с работы для того, чтобы прийти вас похоронить. Планы поменяют. Возможно, возможно, не все. И вы прекрасно понимаете, что вашу одежду, которую вы отдаете другим людям, когда ваши родственники умирают, и вашу одежду также отдадут. Да? Или подарю, или подарят, или продадут. Давайте будем честными, смотрите, правде в глаза. Твои книги, твои ключи, твои документы, твои газеты, твои бумаги, все то, что у тебя было, а то никому уже будет не нужно. Кто-то оставит, вот у меня лежит, например, лежат фотографии, альбом сына, вещи некоторые его лежат, некоторые я раздала, некоторые оставилась но и что это уже будет принадлежать не тебе а другим людям как потому что ты уйдешь и в этой статье написано что мир без себя не остановится и мир за тобой плакать не будет некоторые говорят а некоторые только нашли да только родные будут плакать, никому ты не нужен, да и родным ты не нужен, да не будьте вы такими наивными. Родные поплачут, отпразднуют, ну, в кавычках отметят, да, там, отметят красиво для других людей, большинство, им так и происходит. Потом соберут со стола, что останется, по кулечкам, по пакетикам и пойдут. Давайте будем честными, немножко, может быть, цинично говорю, ну, давайте... Смотреть праде в глаза. Так вот, мир без тебя не остановится. Будут продолжать люди любить, танцевать, радоваться. Экономика не остановится, войны не прекратятся. Все будет происходить так же, как и происходило при тебе и до тебя. И родные, кто-то поплачет дольше, кто-то поплачет меньше. Но все равно они уже ушли, а ты остаешься здесь. И тебя заменят на работе. Кто-то придет лучше на твое место и будет, может быть, продолжит твой путь. А может быть и не продолжит. А может быть, если ты не сможешь оставить ничего, то в лучшем случае это потомки. Но опять же, потомки это хорошо. Хорошо, когда эти потомки, вы их обучили современным методом Реагирование на мир, все, что происходит сегодня в мире. Хорошо, если своим потомкам, своим детям вы научили их использовать 21, 21 века технологии. Хорошо, если вы своим детям, своим внукам показали, как критически мыслить и не реагировать на то, что происходит сейчас в мире. А было такое всегда, что нас зомбировали. Было такое всегда, что у нас, у нас было полно болезней, вирусов. Ну, просто из одних просто лечили, а из других делали чему. Понимаете, о чем я, да? Не хочу говорить это слово, потому что удаляют. Понимаете тоже почему, да? Уже пора просвещать мозги свои, да? Поэтому многие скажут, ну, не повезло, жалко, ну вот сколько он прожил, а как он ушел, а почему она ушла, а что она такого делала. Но мир без тебя будет существовать. Твои друзья и близкие будут плакать в течение нескольких дней, может быть, месяцев. Кто-то может выйти год. А потом они будут смеяться, радоваться жизни, но ты уже не будешь. Смеяться и радоваться жизни, потому что тебя уже не будет. А твои животные домашние привыкнут к новым хозяевам. Если ты оставишь животных в сарае, их зарежут на шашлыки уже другие люди. Понимаете, я говорю в вещах жизненных. Услышьте меня. Твои фотографии будут висеть на сцене какое-то время твои ордена и медали вот эти вот да вот как у меня я, там у вас там какие-то медали там какие-то заслуги они какое-то время повисят, полежат а потом же они исчезнут они никому не нужны и кто-то другое будет сидеть на вашем диване ехать, ездить на вашей машине кушать за столом из вашей чашки понимаете смотреть телевизор читать книжку Глубокая боль в вашем доме будет длиться не так долго, как вам кажется. А даже если будет длиться, то вы-то об этом не будете знать. Нет, говорят, что там известно. Есть связь. Я знаю, что есть. Есть люди, которые умеют связываться. Связь, контакты. с.. Но толку с того, что вы будете здесь плакать, страдать и беспокоиться. И... Они ведь ничего не могут вам сказать. Они даже если и знают, что вы плачете, то это им не надо. Ваша жизнь здесь и сейчас, в этом материальном мире, ваша история закончится ровно тогда, когда перестанут о вас вспоминать. В этом мире. А вот новая история, говорят, начнется в новой реальности, когда вы снова придете в материальный мир. Я раньше в это не верила, сейчас верю, потому что я человек с медикомилогическим образованием академическим, и мне вот, вот эти все вот вещи как бы были, ну, я их не воспринимала. Но, учитывая научные данные, последние людей, которые, академики, профессора очень высокого уровня люди доказывают, что ну, ДНК это не просто так ДНК. Вот мы с какой, каким состоянием ушли, вот эмоциональным состоянием. Вот В таком состоянии вот те эмоции мы и приносим в приход, в новую жизнь. Ну, недаром говорят, что если у бабушки была сладкая болезнь, да, вот эта вот, которая от сахара, да, она от голода была, получила эту болезнь от голода ну, диабет я имею в виду, то откуда у сегодняшнего маленького ребенка, внука там какого-то, или там не внука, а ребенка вашего, ну, этой бабушки, откуда может быть такая болезнь, если сейчас полно еды и всего полно? М? Поэтому вот эти психосоматические вещи, я как психофизиолог, психотерапевт, понимаю, откуда тоже берутся эти корни, поэтому логически понимаю, что ДНК работает, и логически понимаю, что есть вещи, которые доказаны, есть вещи, которые трудно доказуемые. но не сегодня. вот В гугле полно информации, пожалуйста, ищите. Но я хочу сказать, что после твоей жизни заплачут те, кто действительно ты что-то оставил в этой жизни. И чем больше ты оставишь после себя, тем больше будет твоя история и... В следующий приход ты придешь уже на, с другого уровня. Поэтому помните о том, что земная жизнь – это то, что ты сегодня делаешь, не боишься. А если боишься, это зона роста, как говорят психологи. Да? Вот то, где боишься, но знаешь, что тебе надо. Вот этот вот одна часть говорит «хочу», другая говорит «страшно». Вот именно эта часть здесь страшна, это и есть жизнь. Потому что многие люди прижали ушки, я об этом говорю часто, и не только я, и думают, что рассосется так, пройдет само. Нет, не пройдет то, что происходит в мире сейчас с нами, поступают как с мышами, крысами экспериментальными, как баранами. Не пройдет то, что у вас сегодня вам не подходит, не нравится. Не получится у вас зарабатывать достойные деньги, если вы психолог, коуч, эксперт, и вы пытаетесь помочь всем. Вы цените себя на три копейки, как я уже говорила, потому что у вас ценность себя нулячая. Вы боитесь, всего боитесь, вы пытаетесь помочь всем, вы пытаетесь э, думать, что бесплатно это польза, что это благотворительность, ничего подобного. Благотворительность – это когда у вас полная чаша, вы закрыли свои потребности, вы лично, не ваш муж, а вы лично, как специалист. И потом уже помогаете другим людям, потому что помогать другим надо помочь себе. Ну, кто слышит, кто не слышит, это ваши, ваши проблемы. Поэтому исчезнет все ваше имущество, ваша красота ваше тело, ваши кредиты, ваши машины титулы звания трофеи друзья мужчины женщины все исчезнет потому что на самом деле все что вы прошли проработали через тело и страхи на самом деле так работала ваша душа душа томится когда ум хочет а тело не пускает душа томится, когда ум хочет и тело не пускает. Очень часто сегодня там, специалисты разного толку, там, какая у вас зрелая душа, зрелая, незрелая, там детская, там, и так далее. Ребята, это все теория. Да, детская и взрослая душа, там какого уровня эта душа, зависит от того, как вы проходите эти страхи, неудачи, где вам не хочется, а вы все равно идете, где вы прорабатываете боли, обиды, разочарования, становитесь зрелой личностью, понимаете, для чего вас била мама. Я, например, понимаю теперь, для чего меня била мама. Она так меня любила, она хотела меня защитить. Но умом я понимала это, а вот долго-долго душе я не могла простить, не могла отпустить. И вот только сейчас недавно до меня дошло, после очередного тренинга проработки, до меня дошло, что мне повезло, что я пришла именно, моя душа выбрала именно этих родителей что когда мне упрекал отец, что вот вы как трудь, сидите на моей шее, а, мне было обидно, потому что я лично 10 лет работала, помогала. И, и все мои сестры, две сестры и брат тоже. И мне было, как это мы трудней, как это? это не...» и мне хотелось доказать, что я не трутень. Я всю жизнь работаю, развиваюсь, доказывала раньше родителям, и благодаря этому я знаю, что я сегодня вот такая любивая, искреннее, честное, открытая, И поэтому это моя сила. Когда-то мне было больно, что у меня ребенок там недолюбили, не недо... да, не да, не да, не да. Но это надо было очень много простить, пройти. Многие говорят, да я уже все простила, я уже много все проработала. Нифига вы не проработали до тех пор, пока у вас дешевые продукты, до тех пор, пока вы угождаете всем, до тех пор, пока вы работаете на взрослых детей, до тех пор, пока вы. И так далее, и так далее. До тех пор, пока у вас нет того, чего вы хотите, вы не проработали обиды, боли. Потому что если вы образованные, у вас есть куча дипломов, вы умеете что-то и знаете, вы уже давным-давно просто обязаны, понимаете, обязаны быть счастливыми богатыми. И когда вы счастливые и богатые, вот с этого изобилия вы даете, дарите, с этого, из этого изобилия. Поэтому полноценная жизнь – это ценность себя сейчас. Это проработка сейчас этого, в этом материальном теле вот этой хрени, которая сидит у нас в детских программах. И когда мы ее не убираем, не прорабатываем, мы запакованы, мы зажаты, мы запаяны. И у нас лицо такие... Зайдешь на страничке там Я люблю жизнь, я люблю веселиться, захожу, там такая девушка жажата. И думаю, ну что ж ты врешь там, господи ты боже мой. Ну не ври. Потому что тело запаяно, за, за... она хочет, но тело ее не пускает. Поэтому душа ваша это дух. Дух это то, с помощью чего вы страхи проходите. Вот вам не хочется работать в спортзале. А вы волю свою поддерживаете, вы где-то через, через горло, нажав на горло, идете качаете свои мышцы, да, потом смотришь, опаньки, мышцы так у тебя, опа, животик ушел. Я сегодня обрадовалась, что у меня, я продул у меня вот здесь левая сторона, самолет все-таки 12 часов лёду, и где-то, видать, кондиционерчик у меня продуло, и я не пошла обливаться. И я порадовалась, обрадовалась, что у меня есть повод не идти обливаться холодной водой. Вот за полторы недели я была сейчас в Доминикане, я не обливалась. Я там расслабила булки, так я обливаюсь дома каждый день. Даже куда бы я ни ездила, стараюсь обливаться. Из тазика, из миски, из ведра, из чего угодно. Я стараюсь обливаться, потому что это поддерживает мое тело, мой тонус, э, мои, э, мой иммунитет, мой турбер и так далее. Ну, когда я где-то там чуть-чуть приболела, конечно же, я этого, я озабочусь о себе, я этого не делаю. И я поймала себя на мысли, что я обрадовалась, слушайте, обрадовалась, что у меня вот тут вот чуть-чуть вот, вот даже вот кожа болит, что мне не надо обливаться. То есть это вывод какой? Что я делаю эти греческие поступки каждый день. Я их делаю осознанно. Я свою душу тренирую, свой дух тренирую. Офигеть, да? Конечно же, я танцую, конечно же, я танцую. Конечно же, я делаю гимнастику, зарядку. Я это все делаю. Я почему вам об этом говорю? Потому что можно много чего тут рассказывать, если ты этого не делаешь сам. Поэтому из этого мира ты ничего не возьмешь. Ты возьмешь только то, что ты дал. А если ты дал в этом мире пользу людям, если ты дал в этом мире, Что светлое после себя оставил книги курсы вебинары вот то что сейчас у меня есть я только недавно осознала что я могу оставить после себя такое знаете наследство я просто делала свою работу и делаю и вот те сейчас психологи коучи которые со мной работают в звездном коучинге я думаю что им повезло потому что они попали к сильному коучу к сильному лидеру к сильному человеку, то бишь ко мне, не буду скромничать. И поэтому я учу распаковаться, убрать свои страхи, убрать свой стыд. Учу сфокусироваться на той аудитории людей, которые вы помогаете. Не всем надо подряд помогать, не одноразовые консультации. Отсоздавать а программу, набор своих консультаций не за, одну, не за один раз. Не поможете вы за один раз. Одна таблетка снимет головную боль, но причину головной боли нет, не уберет. И поэтому я призываю вас, помните, что в этой жизни мы с вами нужны только тогда, когда мы нужны себе. Вот ты себя уважаешь, ценишь и любишь, значит, ты понимаешь, как это уважать и ценить других. Если ты жертва, если ты... Терпила, если тебе жалко других людей, это жалость к себе, понимаете? И это надо просто осознавать. Поэтому если вы продаете свои услуги за 3000 рублей, ну я условно говорю, это говорит о том, что вы чего-то не понимаете, чего-то вы не знаете. И как мне кажется, вот когда я перешла, я работала с, и работаю, и до сих пор у меня есть клиенты, которые приходят ко мне, находят меня в Ютубе, в других, других социальных сетях. По отношениям, по психосоматике, потому что это мои темы, я люблю, потому что я это все глубоко проработала. и а сейчас я работаю психологами и коучем. Почему я пришла в эту нишу? Мое глубокое убеждение, что только сильный, уверенный в себе, простроенный специалист имеет право работать и влиять на других людей позитивно влиять, показывать им собственным примером, не только научными фразами. Поэтому, если вы помогаете всем, если у вас написано на страничке, что у вас психология отношений, регрессия, у вас там карты таро, еще какая-то хрень, это... сегодня это стыдно. Сегодня 21 век. Сегодня уже стыдно не знать, что вам нужно работать с какой-то определенной аудиторией, которой вы можете помогать. Вот, вот просто услышьте меня. Хотите, слушайте, хотите, не слушайте, как? И вам не нужно приходить и делать продвижение в соцсетях. Вам не нужно продвигать свою страничку до тех пор, пока вы не поставите четко, кому вы помогаете, кто вы, чем помогаете, какую пользу несете людям. Этому тоже надо учиться. Но не просто пройти тренинг очередной или курс, а пойти сразу в наставничество, где вас вот так вот за ручку проведут к результату. Потому что иначе это.. С Выбросили свои деньги на ветер. Поэтому, для тех, кто меня сейчас слушает, рекомендую вам, прошу вас, прошу вас, тех, кто слушает, вам огромная благодарность, и поэтому прошу вас, напишите свои комментарии, чем вас зацепило, было полезно ли это сообщение, это видео. Отвечу конкретно сейчас на некоторые вопросы. А пока напомню вам, что бесплатные диагностики, Бесплатную диагностику я провожу для того, чтобы показать вам, как вы можете самостоятельно или с моей помощью, с моим сопровождением дойти до результата. Я никому ничего не впариваю и не догоняю своих клиентов, вы это заметили. Я показываю на бесплатных консультациях, как вы четкий пошаговый план даю с вашей от... помощью открытых побегающих вопросов где вы можете самостоятельно достичь результата, показываю ваши слепые зоны, показываю ваши уникальные качества, которых вы не видите. Мы многие не видим, много чего мы себя недооцениваем. Ну и предлагаю, конечно же, свою программу. Если вам не, не время, вы не созрели, или вам не подходит жуяй, или цена, ради бога, это вам ваш выбор. Но после моей диагностической консультации многие увеличивают свои доходы, создают программы, если такого очень психологи. Если это отношения, то люди открывают глаза и смотрят по-другому на свои отношения, выстраивают личные границы. Грамотно разводятся, без криков, без э, истерик, а красиво договариваются, и чтобы ост оставить такой, так называемый, французский шлейф, как я говорю. То есть французский шлейф, это значит оставить такие отношения, которые заканчиваются, чтобы у вас этот, чтобы этот шлейф и несли в следующие отношения. Ну, и отвечу на вопрос. Многие написали. Э, ну, кстати, там был один какой-то неадекватный отзыв, но я его не убирала. Там зашла на страничку, там какой-то ребенок. Ну, детям еще много чего надо постичь в этой жизни. Но уже то, что дети такое бырстают такими словами, там... Какой-то женщине, которая ответила, она в комментарии написал этот ребенок. Ты что там, типа упала? Ну, это такое бывает. Это нормально. Такие тоже бывают. Так что не стесняйтесь выходить в эфир и говорить, потому что будут люди адекватные, будут адекватные. но ну, это нормально. Мы живем в этом мире, тут есть разные люди. Так вот вопрос. Плакать, не плакать. Да помните, когда мы прощаемся со своими близкими и... Долго плачем и страдаем. Это не любовь к ним, это жалость к себе. А в нашем обществе вот таком вот славянском принято голосить, кричать, носить черные там какие-то повязки. У нас это принято, потому что, ну типа это перед людьми мы показываем, как мы убиваемся за своим близким. На самом деле это лицемерие. Потому что тому человеку тяжело. И опять же, сны снятся разного рода, что там, значит, утопает где-то, воды много, потому что плачет много там человек, который плачет, да. Значит, сны снятся, что что-то забыл там и так далее. Это обычный психоанализ, идете на консультацию к психологу и разбираете. Но это большая часть установки, которые заложены в нас в голове. Потому что человек, который ушел из жизни, ему там хочется покоя. Ему там нужно уже перейти на новые уровни. Так как связаны вы эмоционально на ДНК со своими близкими людьми, то ваши слезы, ваши крики, ваш плач... В духовном плане, на уровне души, на уровне духа, показывает им, и он страдает. Поэтому мы часто говорим, отпусти, отпусти этого человека. да? Ну, часто говорим, отпусти там ты этого уже умершего, но оно не отпускается. Потому что уровень нашего сознания, ур уровень нашего духовного роста, уровень нашей взрослости слишком низкий. И поэтому мы как бы словами и говорим, но на самом деле это не так просто дается. Поэтому у нас забито в голове в нашей программе, что вот надо плакать и кричать. Да, конечно, больно и обидно. Полгода, месяц, кого-то сколько происходит, в среднем полгода, когда человек перестает горевать и превращает, и превращает боль просто в грусть. Дальше, по поводу смеха. Я помню, на похоронах сына, ребята, Вспоминали его друзья и что-то смеялись. И какие-то бабушки там цыкали, что, мол, нельзя. Я пересела к ним за их стол, народу было очень много. И мне было приятно послушать, что о моем сыне вспоминают хорошие вещи. Да? И это для него лучше всего. Поэтому я своим сказала, когда я убью, чтобы звучала красивая классическая музыка. Никаких криков, голосований не должно быть. Ну вот это вот такое мое завещание. Если уж мы об этом заговорили если можно дать нашим близким вот такое поручение. Дальше, еще раз подчеркиваю, что в материальном теле есть то, что болит. Часто мы говорим, душа болит, так оно и есть. До тех пор, пока ваша душа болит, она страдает. И если вы сегодня не имеете тех отношений, в которых вам комфортно и красиво, значит, что-то вы тут не поработали. Если вы любите другого человека таким образом, что вы для него служите, это не любовь. Если вы для человека служите, получаете его благо, но при этом этот человек, мужчина, например, муж ваш, не разрешает вам, чтобы вы становились профессионалом и зарабатывали много денег, в его понимание это будет там соперничество, значит, вы обе души, как говорится, незрелые. Значит, нужно обоим стремиться друг другу помогать и поддерживать. И на доверие строить отношения. Потому что не может одна душа подавлять другую. Когда ваше тело имеет желание, стремление, то вам нужно заниматься. Вы можете называть это благотворительностью, хобби, как угодно называйте. Но люди нам платят благодарностью за наш вклад в людей. В виде денег. Хотите зарабатывать благотворительностью? Зарабатывайте деньги и выкладывайте благотворительность. А то, что вы делаете, если вам хочется бесплатно делать, это хобби. Но опять же, вы можете меня слушать, а можете не слушать, а можете меня нафиг послать. У каждого свое восприятие мира, свое мироощущение. Я лишь делюсь как человек с опытом и как психофизиолог, человек образованный и понимающий, что в этой жизни, что стоит. Ну, вот 33 минуты, хотела минут на 20, но затянулась. Поэтому, друзья, если вам что-то интересно и вам хочется написать какие-то комментарии, пожалуйста, пишите. Я вам буду несказанно благодарна. Задавайте вопросы, которые вас хочется вам хочется задать. Прямо кто записи будет слушать обязательно. Ну и, конечно же, если вы слушаете меня в Инстаграм, то в Топлинке есть консультация бесплатная, есть, завтра будет разбор моих учеников в программе «Звездный коучинг». Будет, буду проверять домашние задания, вы будете видеть, как происходит работа в «Звездном коучинге», и туда будет доступ тем, кто захочет прийти, тот, кто еще стесняется, не знает, как это происходит. и Я имею в виду психологи-коучи и эксперты помогающих профессии. Ну и пожалуйста, обращайтесь с удовольствием, разложу по полочкам, покажу, что из чего состоит и на что вам важно было бы обратить внимание, чтобы вы достигли того, чего хотите. Болезни, что-то с отношениями не так, с деньгами, страхи какие-то, фобии, welcome. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник, была с вами на связи. Читаю, что пишет... Что пишет Instagram, Facebook, я закрыла. Спасибо вам огромное за ваши сердечки, за вашу поддержку. Для меня это очень ценно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, мои коллеги, дорогие доктора, психологи, коучи, эксперты, помогающие профессии. несказанно сказано вам благодарна, потому что для меня ценно и важно помочь э, моим коллегам, чтобы они стали сильнее, увереннее, перестали умничать своими дипломами и просто шли, зарабатывали деньги на своем деле. Спасибо вам за ваши сердечки. Очень-очень вам благодарна. Спасибо огромное. Прям, прям очень приятно. Спасибо вам огромное. Вот, э, смотрите, вот сейчас я уже осталась только в Инстаграм. Потом вот эту запись выложена на Фейсбук. Посмотрите, какая штука мы с вами, взрослые люди, прекрасно должны понимать, что пока мы живы, что-то можем изменить. Мы часто не хотим заглядывать, а что будет, кто, кто за мной заплачет да и так далее. Но давайте открывать глаза. Жизнь ваша дана для того, чтобы вы ее проживали с радостью. И по жизни мы пришли, по сути, мы пришли сюда для того, чтобы быть радостными, любить, радоваться, быть счастливыми. Но если мы не счастливы, значит, что-то у нас не так. Мы не хотим, мало желаем, мало хотим. У меня есть книга инструкции, как грамотно хотеть. Поэтому мои путешествия, моя жизнь сегодня – это первое, из-за чего у меня получается. Я знаю, как хотеть, потому что я психофизиолог, и я использую свои знания на практике. Дальше. У вас должны быть четкие цели. Если вы идете помогать, вам нужно понимать, кому вы помогаете, чем вы помогаете. Какие боли у людей? А не описывать свои инструменты. Не описывать диагнозы. Сепарация, страхи, стрессы, регрессология. Да никому, извините, нахрен это не надо. Людям нужно знать, как им решить вопрос, чтобы дети их уважали. Им нужно знать, закрыть вопросы, как жить так, чтобы денег хватало. Люди хотят знать так, как, чтобы коленку вырасти. Почему колено плохо сгибается. Как бы. Почему глаза у вас тик вот пришла женщина ко мне все обследовалось уже все везде обследовалось все нормально тик у нее нервный тик глазами она говорит я вот и на... все везде прошла все анализы а там все у нас все были был посыл чтобы глаза там мои тебя не видели на пике эмоций она получила стресс и естественно это никто ей не поможет или например мальчику моей коллеге-педиатру, которому где-то лет 12, да, когда я с ней работала, лет 12 было, мальчик не мог глотать. Пришел домой и не может глотать. Хочет кушать и не может глотать. Крик, шум, прошли, все исследования прошли. Никак, ну никак. И тут вспомнили про меня. Это моих знакомых, знакомые. За два... Два Две встречи мы сняли у него Оказывается, мальчика поработала вытащила анализ вита, и анализ морбы. Кто из вас понимает, что это такое? Поставьте плюсик в чат То есть, что что, там, что явилось причиной Что явилось триггером тому, что вот это случилось? Учительница Сказала, детки, не спешите А то можете подавиться Они там перекус делали на переменке Ничего особенного она не сказала, да? Вот. И это все, это все работается, понимаете, это все снимается. И если у вас что-то нигде не получается, не думайте, что вы такой прям крутой или крутая. гордыни не убирайте. Идите, советуйтесь. Идите, работайте с теми, кто вам поможет. Не мог, мог один человек, другому, к третьему. Кто-то мне недавно сказал, я вот столько прошла всего, мне ничего не помогло. Значит, время не пришло тебе. Значит, не готова ты принимать помощь. Значит, вкладывайся дальше, нервный, временем, деньгами. И если ты искренно хочешь, то где-то ты почитаешь какую-то вывеску на бигборде или в газете или в журнале. И у тебя все пройдет. Потому что все это, что ты до этого делала или делал, сработает. Потому что ты идешь, идешь, идешь, все равно делаешь, получается. Так же самое, то же самое и в нашем с вами, нашей с вами помощи людям. Когда у вас есть конкретная. Вы таролог. Ну, выделите себе ту часть людей, которым вам нравится помогать. Ну, не просто вы рассказываете по, на этим картам. Рекомендуйте людям и дальше ведите их в программу. Как это сделать? Приходите на консультацию, расскажу. Ну, вы делаете нумерологию. Ну, блин, ну, почитаешь порой? Ну, такая хрень. вот посчитала вчера 12 января, кто родился. Ну, думаю, мне же интересно, почитала. Ну, там, ну, 90% это не мое. Ну, не мое. И именно поэтому я к этому отношусь, знаете, вот, нумерологии, вот таких, астрологии, очень ровно отношусь. Я давным-давно знаю, как НЛП-мастер, что это все внушение. Люди, которых нету желаний, нету целей, они не уверены в себе, они ищут, вот, кому бы подойти, чтобы кто-то им что-то там разложил, погадал. Да, это работает, это психолог качественный. Да, люди сегодня идут на торолога, псих, нумеролога, вы и там можете зарабатывать огромные деньги. Но для этого надо еще научиться быть коучем, вести человека до результата. Да, надо на том, вести свою деятельность на том, что, что хотят люди, что сегодня, в чем они заинтересованы. И естественно, что люди приходят к вам как нумерологу или астрологу, пришли к вам на консультацию. Дайте ему то, что он хочет. А дальше пригласите ему программу. Программу! Но это же другая ответственность. Так консультацию провел, и ты не ответственности не несешь. А там надо отвечать. Давать, учиться, вести коучинговую работу, вести человека до результата. Чего-то не хватает? Добавляю в звездном коучинге. могу Делюсь с удовольствием, делюсь своими знаниями. Вот. Так что сегодня приглашаю тех, кто завтра придет если хотите, конечно, прийти на разбор, увидите, как я делаю разборы в, своем, в своей коучинговой программе. Ну и, конечно же, увидите, какие домашние здания мы делаем и что мы делаем. Так что завтра будет э, такой бесплатный при открывании, ну, приоткрою двери бесплатно покажу вам, что, что, что работает. И я не боюсь этого показать. Знаете почему? Потому что, во-первых, вы поймете, как это только работает, но не будете знать, что зачем делать. Во-вторых, даже если вы что-то и своруете, оно вам все равно ну, даст пользу, конечно, но не получите того, чего вы хотите в целом. Так вам сразу говорю, честно. Потому что это система. Я даю систему. Не кусочки какие-то. Инстаграм оформить. Не продать просто консультацию. Мы тоже обучаемся, обучаются друг другу, друг, друг обучаются продавать консультации а все даю в системе, полностью по шагу говорит, поэтому с удовольствием покажу, не жалко. Другие дают коллеги за деньги, такие вещи, я даю бесплатно заходить, ну пока даю бесплатно, может потом буду давать за деньги, небольшие, потому что вы зайдете, вы поймете, из чего состоит, потому что многие боятся заплатить там себе несколько тысяч долларов, а на самом деле, если вы не платите себе тех денег, которые хотите сами от людей, у вас ничего и не будет. Да? Поэтому, как, допомните такую штуку. Вот вы заплатили такую сумму, тогда разрешительная система внутри вас позволит, чтобы вам люди заплатили. Если вы привыкли покупать все за копейки или бесплатно, так и будет у вас. Я знаю, что многие сейчас скажут, что да, у меня именно так. И если вы честно признаетесь, 50% этого... Грюка уже отвалится. Кто готов, кто, кто согласен признать, что покупаете дешевые продукты или бесплатные продукты и надеетесь на них выскочить в рай, ну, получить результаты. Кто? Поставьте плюсик в чат. В любом случае, тот, кто будет слушать записи, тоже комментируйте и пишите. Вам это даст очень большую пользу, потому что вы глубоко осознаете, и тогда вы уходите из любого эфира, который вам нравится, уже с новыми идеями, и только тогда вы начинаете действовать. Потому что если вы умом отметили...